я решил записать пару видосов про SCP-объекты. Но не про канонные, потому что про них видосов полно, а про объекты, которые мы придумали с нашим классом. Точнее, придумали я и Мальцев, потому что сильно никто не заинтересовался им, и все про него тупо забыты через неделю. Но во мне это подстегнуло идею, которая была уже как я только заинтересовался SCP-вселенной, снять видео на свой канал и нет я ничего не забрасываю просто вороботс у меня сейчас снимать времени нету и желания извините конечно но меня все равно никто не смотрит поэтому я думаю аудитория у меня не слишком придирчивая ее нету поэтому им будет почти все равно что смотреть преданные зрители будут думаю любить все что я буду снимать ну я не знаю решил снять Понравится, нет, посмотрим. Объект SCP-05. Папка с бесконечными листочками. Объект scp 005 Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Объект содержится у меня в рюкзаке. Других условий не требуется. Каждый день его используются сотрудники класса D. Да и я принадлежности. Описание. SCP-005 это папка с количеством листов А4, двойных в линейку и в клеточку. Также недавно появились тетради. Происхождение неизвестно. Эксперименты показали, что если вытряхнуть все листы сразу, то окажется, что они конечны. Однако же, когда их брать по 4-6 в день, то их число не будет убывать. Хотя посчитать все листы не представляет возможность, визуально кажется, что листов в клетку больше, чем листов в линейку. Также носитель SCP-05 испытывает желание собирать больше листов и пополнять их запасы. Хм, мне показалось, или кто-то обронил листик? А, показалось. Объект SCP-005.2 Бездонный рюкзак Класс объекта Безопасный Переименован на нейтрализован в связи с инцидентом 001b Особые условия содержания В связи с тем, что объект на данный момент считается нейтрализованным особых условий содержания не существовало Как только его обнаружили условия содержания не смогли придумать был переименован на «Нейтрализован», потому что, можно сказать, сам себя нейтрализировал. Описание. SCP-002 выглядит, как обычный школьный рюкзак. Был найден в лицее номер... 1 ноября. Инцидент на 01 б Во время захвата один членов опиагруппы... ...поставил scp 005 -702. На стол, Думая, что это обеспечит ему опору, потому что сам он был занят отстранением гражданских от SCP-005.2, с тем, что в нем бомба. Конечно же, они отбежали, толкнули сотрудников Опергруппы и тот нечаянно смахнул SCP-005 на пол. Произошел звук, который невозможно описать, но можно воспроизвести. Он звучал примерно так. И после этого SCP-005.2 превратился в обычный рюкзак. Но, к счастью, никакого морального и физического ущерба не было нанесено. А на этом все сегодня. Надеюсь, вам понравилось этот, понравился формат видео и тем, что я занимаюсь теперь. Но это не значит, что я забросил роботс. как я уже говорил. У меня каникулы, одна неделя. И у меня будет время на все и на роботс, и на SCP. Возможно, даже на тестовый сервер uh, зайду. Это интересная штука. Там много всяких штук. Например, Титана. А теперь я покажу вам видео, которое я снял недели три назад. Просто забыл про него. Это 12-часовое видео, но оно сжато... До минуты или меньше. А потом мой телефон просто сел. Так бы я снял больше. Наслаждайтесь.